Походим на территорию и посмотрим, как это все выглядит. Но теннисный корт, конечно, внутри дворя. Это... Во. Очень интересно, что будет здесь с забором. Ну, такое ощущение, как будто либо это какой-то мол может быть здесь появится, либо здание будет стоять. У нее крутое платье. а. То есть ребята здесь какой-то вот такой вот штуки. Все развивается, так блин очень красиво выглядит. Кайфа в передвижении на спорткаре по Дубаю нет никакого. Какие здесь прикольные атмосферные намо, посмотрите. Вот в чем кайф Дубая? В том, что ты перед всей работой можешь пойти на море. И вот мы сейчас именно с Олегом это и делаем. Сори за первое включение на телефон, дальше это все будет сниматься на камеру. Но мы идем сначала поплавы, кайфанем от воды, а потом поедем работать. передвижения на спорткаре по Дубаю нет никакого, потому что везде ограничения скорости. То есть вы можете разогнаться быстро и до 60 километров, а потом дальше тошнить. Как бы кайф владения и просто езды на Феррари, наверное, конечно, он прекрасен, но если на 60 километров, то никакого кайфа, на мой взгляд, в этом нет. Но просто нас это не ослабляет, так как дом я меня вот так. Вот это чисто моя тема. Вот на таких вот надо передвигаться. Мы пришли на ближайший пляж, Народу, как вы видите, действительно много, Вон там вот. Мы искупались и на самом деле очень много людей же говорят, что в Дубае вода как парное молоко, ты сюда заходишь вообще ни капли не освежать, так вот нет, не так. Вода холоднее, чем на улице, ты заходишь и прям чувствуешь свежесть и прохладу. Доплыли, в общем, мы сделали такую небольшую тренировочку вот до Буйка и обратно, ну, еще туда чуть-чуть сплавали, народу много, но вода, конечно, очень сильно соленая, плавать не сильно комфортно, если ты просто вот не барахтаешься а именно плывешь, накрывает волнами, накрывает это, но зато держит на воде, то есть плыть прям очень легко. Еще, конечно, здесь очень жаркий песок, то есть ходить по нему просто невозможно. Так же, как невозможно ходить по этой плитке, потому что она адски нагревается. Можно ходить только по траве, но до нее еще надо умудриться дойти. это кайф. Так, конечно, вся инфраструктура создана для того, чтобы приехать, просто отдыхать, чилить, попивать коктейльчики, есть мороженки. Это же пляж в Сочи, в параллельной вселенной. Ну, да. Красной России будет через 10 лет. Не, прям сейчас просто в параллельной вселенной. Берем сейчас нашу лайвочку, вон ту серую, и едем смотреть недвижку. Будет интересно. Надо, на самом деле, было ее поставить вот туда под зонтик. Потому что, скорее всего, внутри она адски нагрелась. Ну-ка. Ну да. Я еще помню, как-то в Сочи оставил пепси колу э, вот в этой же вот части. Значит, оставил машину на солнце. Думаю, сейчас попью пепси, открываю, глотаю, и у меня просто рот обжигает. Я думаю, что эту воду тоже сейчас не стоит пить. Ладно, стартуем. Мы едем с вами по дубай марининг Вот так это все выглядит. 33 градуса у нас сегодня на улице, и на самом деле вполне себе так комфортно. Либо мы уже потихонечку привыкаем. В прошлый раз, когда мы с вами снимали видос... Мы снимали с вами шобу, вот она находится. Мы обязательно туда съедем, еще раз, посмотрим. А сейчас мы едем на крик, который находится вот там. А здесь у нас даун-даун. Как вы понимаете, да, что все, в принципе, близко. Но сегодня у нас будет крик. Погуляем по нему, посмотрим, потому что у нас на прошла одна сделка. Посмотрим, что изменилось. И еще несколько у нас идет в процессе. И на шобу заедем, но уже в следующем периоде. Так что двигай. Вон туда, там будет самый большой монумент стоять. Там большое здание, ну, точнее это даже не здание, потому что оно не жилое А вот монумент более правильный Двигаем, там прикольно Мы с вами уже здесь были, это Дубай-Крик-Харбор, мы как-то в прошлый раз его быстренько так пробежали, а сегодня мы прям пройдемся по набережной, посмотрим здесь детские площадки, посмотрим как выглядят дома, а потом уже проедемся, может быть даже куда-нибудь зайдем. У нас просто проходят здесь сделки сейчас и, во-первых, для клиентов это будет полезно, посмотреть еще раз во что они вкладываются и посмотреть как это все выглядит. Огромный, наверное, кайф, что здесь есть вот такая же большая вода, как на Марине, большой канал где можно запарковать свою яхту. А вот здесь вот у нас находится даунтаун Дубая. Но здесь, как вы знаете, будет построен самый большой монумент. И в дальнейшем будет один даунтаун там. Один даунтаун здесь большой. Такое у нее крутое платье, а? То есть ребята здесь какой-то вот такой вот штуки. Все развивается. Так, блин, очень красиво выглядит. Очень интересно, что будет здесь с забором. Ну, такое ощущение, как будто либо это... Какой-то, мол, может быть, здесь появится, либо здание будет стоять. Здание, мол, дальше. Здание, говорят, мол, дальше будет. Что здесь будет какая-то новострочка, господа. Блин, ну вы посмотрите, как это круто выглядит. Очень красиво. идем дальше. Но, к сожалению, господа, сейчас Рамадан. Мы не можем зайти вам и показать шоу-румы, к сожалению. Но огромный плюс в том, что ранее, когда мы с вами приезжали, и у нас доллар стоил 120 рублей, сейчас он стоит 71. И вот тогда однушечка вот в районе 65 квадратов стоила в районе 35 миллионов рублей, а сегодня она стоит 24. Вот такая вот разница. И, как вы понимаете, Крик — это перспектива на ближайшие 7-10 лет. Здесь действительно хорошие будут набережные. Ну, как бы они и сейчас есть, но они просто будут больше. И кайфовать здесь будет можно в два раза больше, чем на той же Дубай-Марине. При этом находиться практически в центре города. Ну, как бы здесь будет деловой квартал, деловая активность и так далее. Но вот, блин, все время, когда мы приезжаем в Дубай, тут происходит не так. Вот в тот раз можно было посмотреть руму но в этот раз не получается. Зато теперь я знаю, что такое Рамадан. Я как-нибудь вставлю вам, как шоу-румы из прошлых видео, чтобы вы понимали. И уже из этого у вас сложится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 Потом это все вырастает вот в такую вот большую растительность. И, соответственно, закрывает все шлаги вот этой своей зеленой гущей. Ну, типа вот такой. Круто же смотрится. Мы приехали в район Сити Волк, находимся мы вообще сейчас буквально в пяти минутах от буш халифа это самый центр и какие здесь прикольные атмосферные дома, посмотрите, низкоэтажные, аккуратные, нет много людей, сейчас посмотрим, заезжаем в парковку, и досмотрите порт. Для того, чтобы вы понимали, где мы вообще находимся, сейчас я отойду в краешек балкона, покажу вам Бурж-Халифу. А после этого мы посмотрим с вами сам апартамент. Причем это просто свободный апартамент, который здесь есть. Остальные-то как бы все сдаются. Он с видом на дорогу, но есть, конечно, и с видом в обратную сторону, так скажем, на тишину. Но отсюда, кстати, открывается очень хороший вечерний вид, когда это все подсвечивается. Особенно в Новый год вы можете абсолютно бесплатно наблюдать салют, который бахует из Бурж-Халифы. Наслаждаться вечерним ее видом. А днем вы будете наслаждаться своей квартирой. Благо здесь есть хорошие окна, которые шума дороги просто сглаживают на ноль. Так, это я зашел в спальню. Ладно, пойдемте вернемся сейчас именно в часть кухни самой гостиной. Короче, здесь 160 квадратных метров. И распланирована она, по сути, в три таких спальни. Но одна здесь есть часть для прислуги, я вам сейчас ее тоже покажу. Сначала оценим, как мы бы смогли с вами распланировать вот эту вот зону. Хорошая плазма сюда встает, хороший большой диван и больше здесь ничего не нужно. И ковер посредине. Все. Идеальное пространство. Но ну, а здесь место, где вы сможете приготовить еду, ну и стол куда-нибудь вот сюда поставить. Вот эта часть вообще идет для прислуги. На самом деле в Дубае очень много квартир. Именно если они имеют две комнаты и более, то там обязательно есть комната для прислуги. Выполнена она вот так. Она здесь с окном, а в основном да вообще в Дубае делают без окон. Но я бы как российский пользователь, сделал бы здесь себе неплохой такой кабинет. Причем здесь есть санузел. Вот так он выглядит. Здесь еще есть гардеробочка. Вот такая, с холодильником. И вообще отдельный вход. То есть, если вы, например, работаете поздно ночью, у вас там какой-нибудь дизайн-бюро, вы берете работу на дом, то, пожалуйста, можете сделать себе здесь такой кабинет. Пойдемте покажу, как выглядят остальные спальни. Вот это место запомните. И идем с вами вот сюда. Также есть, кстати, санузел здесь и большая такая гардеробная. Ну, просто как прихожая, назовем ее так. Спальня номер один. Все они будут санузлами. Ну вот, пожалуйста. И здесь у вас размещается двуспальная кровать. Ну и какой-нибудь, может быть, столик прикроватный, там, чтобы накраситься можно было. Потому что гардеробная, например, здесь есть... Уже вот в этой части. Очень круто, что в Дубае сразу строят квартиры с отдельными санузлами в комнатах. И сразу устраивают шкафы. То есть вы сюда просто привозите свою мебель, расставляете ее и все. И мы с вами оказались в основной мастер-бедрум. Вот так она выглядит. Также у нас открывается вид на центр, на даунтаун. И здесь у нас такая гардеробная часть с левой стороны, с правой стороны. Здесь ванна стоит, и душевая еще есть. В общем, на сегодняшний день квартира стоит 720 тысяч долларов. Но помимо этого нужно еще заплатить суммарно всех налогов. 6% это получается 763 тысячи долларов. Или на сегодняшний курс в рублях это 55 миллионов. И у вас будет квартира с прямым видом на центр города. Мне кажется, предложение неплохое. Пойдем посмотрим, как выглядит бассейн. Вот, кстати, мы с вами можем посмотреть, как ребята обслуживают здание, моют окна. Здесь у нас, значит, парк внутри двора с фонтанчиком, Можно книжку почитать. Ну, выглядит все хорошо. По крайней мере, плавать можно, тренироваться, никакой проблемы нет. Плюс еще есть детское такое джакузи. Самое главное, что здесь всего раз, два, три, четыре, пять, ну, шесть этажей. И, то есть, нет огромного количества людей. То есть, вы здесь будете ну, чувствовать себя прям сильно комфортно. Но нужно заплатить, если мы, например, с вами рассматриваем two-bedroom apartment, то тогда это 720 тысяч долларов или 55 миллионов. А если мы с вами рассматриваем one-bedroom, то он будет стоить от 35 миллионов рублей. Ну, это 60 плюс квадратных метров. И все вот такой вот замечательной локации в 5 минутах от бизнес-бэй, если у вас там находится офис. И если вы не хотите после своего тяжелого рабочего дня приходить и видеть еще кучу людей, то, мне кажется, вот такой вот вариант для вас. Здесь еще есть вот такой вот скверик. Очень тихий, очень зеленый, с лавочками. Блин, но ну, смотрится все прям очень эстетично. И вот в Сочи у нас народ гонится за солнцем, а здесь наоборот за тенечком. Поэтому тенечка здесь прям масса. Почитать книжку в тишине никакой проблемы нет. Вот еще, кстати, здесь есть санузлы. Все для людей сделано. Я думаю, что с этим объектом все понятно Ясность в понимании цены к вам пришла Мы находимся рядом с центром В низкоэтажном здании Цена как бы соответствует Подвигаем дальше. Мы с вами приехали в проект, который называется Midtown от компании DR. 15 минут от Дубай Марина. Если хотите, сели на машину и доехали до моря. Огромный кайф, что здесь есть длинные расстрочки на 6 лет. Это большая альтернатива ипотеке. И студии здесь начинаются от 150 тысяч долларов. То есть на сегодняшний день это примерно 9-10 миллионов рублей. Предлагаю пойти с ней познакомиться. В пик собственной персоны только так... цвета. Приятные, скажем так, не кричащие. Но плюс-минус одно и то же Сейчас проверим, так ли это внутри Судя по парковке, здесь видно, что народ прям живет То есть она практически вся занята Вы знаете, да, что при покупке апартаментов в Дубае Если вы покупаете однокомнатный апартамент То вам в придачу дают сразу еще и парковочное место в собственности Если вы покупаете трешечку, то вам дают два С Проблем с паркингом вообще быть не может Вот так Лифты выполнены вообще очень даже неплохо. Это именно та недвижимость, которую можно приобрести для переезда в Дубай, если у тебя не так много денег. Так нам нужно и five Значит, мы добрались с вами до апартамента, до шоу-рума. Но, правда, цены, которые я вам называл именно в начале, когда мы с вами стояли возле дома, они идут не на однокомнатные апартаменты, не на one bedroom. Они идут на студии. Начинаются они от 150 тысяч. И это не на готовое жилье, а вот на стройку, которая находится вот там. И вот там вот вы можете получить именно эту расстрочку на 6 лет. И это хорошая альтернатива ипотеки. Но вообще по шоу по планировкам в Дубае нет вопросов. Единственное, конечно, что вы в своем апартаменте Получите полностью готовый апартамент Но без мягкой мебели То есть у вас будет установлена кухня Но не будет вот всего этого наполнения Как вам вообще решение? Вот просто посмотрите Здесь, значит, у нас такой обеденный стол Очень правильное решение по зеркалу при входе Большое, крутое Здесь у нас кухня, барная стойка Диван, телек Здесь у нас санузел номер один Здесь у нас мастер бедрум и санузел номер два, но в котором я почему-то не могу включить свет, но вот так вот воспользуемся. Очень приятный, очень эстетичный апартамент, и просто посмотрите, какая территория. Мы сейчас с вами по ней прогуляемся, потому что здесь есть еще второй шоу-рум, но здесь есть теннисный корт, зелень, и вон там вот бассейн. И все это начинается от 150 тысяч долларов, как стартовая квартира для переезда в Дубай, в 15 минутах от Дубай-Марины. Без всяких пробок можно добираться и до центра города, и до всего, потому что здесь много магистралей, плюс приятная территория, есть большая парковка, есть коммерция, тут даже барбершопы есть. Ну, вот именно вот на этой территории. Ну, мне кажется прикольно. Пойдемте посмотрим территорию, очень интересно просто. Места общего пользования определенно выполнены. очень на уровне. Заходим на территорию и посмотрим, как это все выглядит. Но теннисный корт, конечно, внутри дворя, это... Во, решение. Есть место, где просто посидеть, книжку почитать, если не хотите это делать дома. Зелени немного, Прикольно, хотя, блин, мы вообще находимся сейчас над парковкой. Это все навезенный грунт. А вообще смотрите, что здесь есть. Kids Play Area. Олег, это твоя болезнь. Kids Play Area. Нам нужно туда сходить. Джим, swimming pool. Вот мы, в принципе, к нему подходим. Теннисный корт, но ну, он вот здесь. И еще баскетбольный корт тоже. Пойдемте посмотрим бассейн. Он так-то нормального размера вполне себе. То есть народ плавает. Можно и спортом позаниматься. Вот так вот он выглядит. Блин, как же, конечно, что в Сочи не строят бассейн. То есть, по сути, вот у нас есть комплекс там Амеретинский. И вот там только есть такая инфраструктура. Именно низкоэтажная, все. А здесь любой комплекс сдается в эксплуатацию с бассейном, с жимом, с, хорошими, с площадками с хорошей территорией. Ну, блин, ну круто же вообще, да? Мне вот нравится. Вот про эту стройку я вам говорил, что если вы рассматриваете за 150 тысяч долларов, то это будет вот здесь. Потому что тут все продано. Здесь еще можно купить. Но опять же, транспортная доступность реально крутая. То есть я когда сюда ехал, сначала не понял, а потом, когда приехал, посмотрел именно по карте, потом как понял, где это все находится, насколько удобно добираться. И при этом, как стартовая квартира, но если вы переезжаете в Дубай, занимаетесь здесь какой-то деятельностью, вполне себе потом ее продаете, либо сдаете ее и переезжаете куда-то в другое место. Мне кажется, план хороший. И вот еще один шоу-рум. Это три-бедрум апартмент Здесь у нас большая, как вы видите, такая гостиная. При этом кухня здесь вынесена в отдельную часть. Вот так она выглядит. Это чисто, знаете, испанский, итальянский стиль. Когда маленькая кухня, на которую просто нужно приготовить. И здесь еще очень прикольно, что есть собственная терраса. Вот такая вот. А, как вам? На всю территорию квартиры. То есть здесь, пожалуйста, делайте маркизы. Прячьтесь от солнца. Но смотрится очень эстетично. Пойдемте, покажу вам, как выглядит вообще обычная комната для прислуги, потому что кажется, что это кладовка, ну конечно вы можете здесь сделать гардеробную, но вообще это именно комната для прислуги, потому что здесь есть санузел и вот здесь вот у вас будет размещаться прислуга. Вообще как-то в Сочи мы один раз снимали видео на квартиру в Первой Береговой без окна, она стоила 10 миллионов рублей, точнее это был апартаментный номер, здесь это называется комната для прислуги, вот. Правильное название. В общем, здесь у нас детская, как вы видите. Естественно, это все шоу-рум, и все это сдается у вас без мебели, вот такой. То есть вы это все уже отдельно потом доставляете. И вот, значит, у нас мастер-спальня с Олегом на кровати. Очень приятно, да, согласись, все сделано? При этом это не лакшери-сегмент, это самый обычный сегмент, на котором, так скажем, держится Дубай. Ну это вот гринталос на Соболевке примерно. Что-то подобное спальник и спальник. Да. Но, с, району... Но при этом здесь каждый дом сдается в эксплуатацию с бассейном. То есть самое недорогое жилье будет обладать вот такой территорией. Классно, да? Мы еще до детской площадки сейчас дойдем. Обязательно. личная Олега просто ребенку. Сколько исполнилось Алисе три года недавно, и он постоянно меня долбит, что детские площадки, детские площадки. Я езжу в Минозера на детские площадки. Вот санузел еще значит с ванной выглядит вот так И мы с вами покидаем этот замечательный шоу-рум И двигаемся в сторону детской площадки Посмотрим, утихнет ли боль Олега Цены вы увидите здесь внизу, сколько стоит трешечка Именно вот это, в которой мы с вами стоим на встройке И помните, да, что рассрочка на 6 лет? 6 лет И очень удобная транспортная доступность и туристы не будут у вас под боком ходить, заселяться, выселяться. То есть у вас здесь будет собственное комьюнити. Мне кажется, предложение хорошее. Пока идем значит, к детской площадке, хочу отметить, что здесь очень крутое покрытие именно для бега. Оно очень мягкое. То есть здесь можно бегать и коленки точно не умрут. То есть оно прям продавливается. У нас вот если мы берем какие-то комплексы, оно просто прорезиненное, но твердое. Здесь прям мягенько, как пушиночка идешь. Наблюдаем за Олегом. Сейчас он нам даст рецензию. Надеюсь, это будет кратко. Во-первых, хорошо, что естественные материалы. Настоящее дерево. Ну, ладно, трава не настоящая, но, блин, круто горки мелким позабираться. Вот это, да. Здорово, здорово, здорово. Классно. Тень есть. А И, вот лазилки еще есть. О, горка, лазилки. Слушай, да, от, ну отличная площадка. Не такая уж большая, но в тени разная активность. есть. Более-менее, ну, песочницы нет у нас, как обычно. Слушай, тут везде один сплошной песок. Алло. Ну, ты чё? Слушай, но ну она так-то вообще не маленькая на самом деле. Ну можно сделать лучше, можно сделать лучше. Не хватает чуть более, ну, более рисковых, скажем так, конструкций, потому что ребенок должен учиться в жизни, он должен рисковать. Ну, так или иначе. А нет, вон еще уголок есть, вон там мы его не устанавливали. Да, да, я запальник. рассказал про него, что он там да. есть лазилки, да? Ну, ну, там, в общем, такая лазерка В Сочи практически такого нет только Минозера. Вот даже такого формата. Будет в Новой Ривьере, обещают сделать, но... Туда надо посмотрим. ехать. Нет, ну посмотрим, что Я имею в виду, что это будет пляжная просто детская площадка. Туда в да. любом случае нужно будет ехать, а здесь внутри комплекса она а Еще вот это можно тоже, в принципе, в детской площадке, скажем так... это больше зона для родителей, где это, они книжечку почитают. Это понятно, но, например, мелким тоже интересно всякие камни покидать, что-нибудь поползать. Дерево вон соразмерное ребенку. Ну, класс. Я вообще больше всего крикул от того, что здесь тенек вот как выглядит должен тенек который в сочи нифига не делают а обрезают короче ты одобряешь да, вообще, и бюджет... это бюджетное жилье для дубая да. Да. чтобы вы знали от олега получить лайк это дорогого стоит он постоянно такой заебал а сейчас он реально ну вот высказал то что ему нравится это редкость, господа Если вы давно следите за этим каналом Вы знаете, что от Олега получить лайк Это прям редкость И я еще хочу отсюда сказать вам Что здесь есть круговая коммерция То есть есть вот Какой-то профессор стайл Мы тут проходили еще барбершоп Был еще магазин продуктовый Была аптека Кофе, Кофе. Ну как бы все здесь есть Ну а это все когда-то застроится Вообще через дорогу здесь находятся виллы мне кажется, место хорошее. Что? Вот это реально минозера. Вот это минозера. Вот они. Ну, примерно. Я имею в виду плюс-минус. Это вот обычный спальник, вот ты из Минозер никуда не дойдешь. Нет, ты можешь дойти, конечно, да, через Макаренко, там, через куда-то, куда-то. Речь идет про Сочи, если вы вдруг не в курсе, если вообще смотрите это видео только про Дубай. Да, да. Там просто есть комплекс, называется Министерский озера. Вот он сейчас про него говорит. Ну, или, как в вашем любом городе, это спальник, который построили на окраине, условно, да, только там через пять лет здесь это окраина гарантирована. Не через пять, но ну, через пять 7 там, я не знаю, через сколько. там. Да? Скажем, через семь в среднем. Через семь лет эта окраина станет э, частью города, потому что ну там бешеный, а спальник в вашем городе не станет городом. Ну, я думаю, что… Процентов 80. Примерно. Девяносто. Ну, не никогда конечно, но дай бог дожить, что называется до этого. Я не пессимист, я вот, но ну, я реалист. Вот. Короче, ты одобряешь такой формат жилья. Формат жилья-одобря. Лично я хотел бы переехать, блин, я хочу жить здесь и сейчас. А я, например, лично, я готов доплатить, чтобы жить, ну, где-то там поближе, да? Например, то есть, ну, сколько там, X2 это марина будет? X3. Правда? А, ну, ладно. Ну, то есть, ипотека, что-то, ну, либо-либо-либо-либо какие-то варианты. То есть, но здесь все индивидуально. Так что, если вы готовы ждать, там, 5-7 лет, когда это станет частью города, то да. Ну, почему нет? Ну, если мы говорим про ПМЖ, если мы говорим про инвестицию, про сдачу в аренду, то в целом. Лучше ну, все равно ну, там. Ну, не знаю, с точки зрения, если у тебя есть 10, и ты хочешь э -э -э, в аренду это сдавать, и вот только 10, то ну как то бы. То лучше занять у соседа еще 10, и все-таки взять там потому что это конкретно место для как стартовой квартиры. Она, безусловно, Олег прав, что это все будет развиваться и когда-то это станет ближе к городу. Ну, как бы Дубаев, вы сами знаете, развивается действительно бешеными темпами. Это все равно будет. Но если вы хотите жить здесь и сейчас, то готовьте другой чуть-чуть бюджет. И если вы, например, рассматриваете для аренду, то, опять же, его лучше увеличить, потому что там гарантированно это все будет сдаваться. А здесь, как бы, вы будете искать покупателя, и это все будет в длинную. Ну, правильно я понимаю, что вот это это, это все уже там прям цивилизация цивилиз... Но опять же, вот, например, здесь мы с вами На панораме можем увидеть райончик Который расстраивается в эту сторону А Думай Марина находится вон там То есть до нее здесь 15 минут И здесь же через дорогу находится вилл. И огромный кайф, вот я вот говорил, и тебе тоже я скажу Что здесь есть транспортная развязка Мы, в принципе, по ней ехали то есть мы весь город можем проехать спокойно в ту сторону и доехать до того же бизнес-бэя, до того же даунтауна, до аэропорта без сябек пробовать. Это все понятно, но меня больше волнуют свои базовые потребности. типа как Школа вот здесь школу. есть. Ну, в школу, она прям в вот тут. То есть ну ну вот, вот, тут все если очень близко. мы говорим про Марину, как сказал твой агент сегодня, что в Марине нет. В школы... Марине школы нет, да. Ну, но она здесь зато есть. Вот прям тут. Короче, господа, вы посмотрели сегодня всего одну серию выпусков про недвижимость именно в этот приезд они будут еще продолжаться не будем перегружать вас информация если вас интересует недвижимость дубая то все ссылочки указаны внизу в описании к этому видео звоните пишите и наши специалисты помогут вам здесь приобрести недвижимость мы отправляемся же в завтрашний день возможно мы завтра будем смотреть недвижку возможно мы поедем ferrari парк но пока еще не ясно мы еще это все планируем но опять же у нас большие планы про недвижку большие планы про рассказать вам лайфхаки рассказать как оплачивать эту недвижимость сегодняшний день в Дубае рассказать плюсы и минусы так сделать сборную табличку это тоже у нас в планах есть короче господа подписывайтесь на канал здесь будет много полезной информации я желаю вам всем удачи хорошего настроения не пропустите видео поставьте колокольчик а вот. вам всем удачи всех благ и пока